Всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain, сегодня посмотрим еще один проект, называется он Bitblocks, проект на рынке на самом деле существует уже давно, но будем говорить о том, что он свежий и появляется только сейчас, потому что у них будет проходить свап в ближайшее время и сейчас об этом расскажу поподробнее. Видите сами, на главной странице у них уже стоит дата, это будет 10 ноября. А вообще, в принципе, по проекту можно посмотреть, что у нас новая цифровая валюта, стандартная, но, как у всех, которая является полностью безопасной и, в принципе, полезной. У них идет, э, они ориентируются на игры и все связано с этой индустрией. Сейчас об этом поподробнее будет дальше, в принципе, полное описание. Э, самое главное, что вам нужно знать, может быть, кто-то уже работал с этим проектом, у кого-то остались монеты и мы можем видеть, что 10 числа у нас будет происходить свап, 12 часов. Все будет проходить на бирже CoinExchange, вы можете обменять свои монеты, и большой будет бонус в том, что будет один к 2 проходить обмен, то есть один к 2. Если у вас, к примеру, было 100 монет, вы получаете 200. Они у нас были, что могли вообще до этого делать, так предыстория, у нас в принципе был майнинг и просто постмайнинг не было мастер нод теперь они появляются теперь проект переоткрывается и появляется остается у нас майнинг вообще уходит его больше не будет остается пост майнинг и мастер ноды это как раз наша тема я думаю на этом может заработать майнинг нам сейчас не интересен как и почти всем остальным все от этого уходят потихоньку в принципе здесь у нас понятно что будут быстрые транзакции никаких сборов то есть будут награды у них будет одна мощная сеть, безопасные транзакции и так далее. Это все понятно. Это у нас награды идут за блоки, не знаю, это сейчас будет нам вообще относиться или нет. Скорее всего, нет. Это у нас кошелек, да, то есть как его получить, кошелек, его скачать и так далее. Я так понимаю, что он будет на все операционные системы подходить. Это естественно. У нас здесь идут вопросы ответы, да, то есть сколько времени монеты будут стакаться, где можно скачать кошелек, как вообще начать этим всем пользоваться и так далее. То есть все очень просто. Можете зайти, почитать, ознакомиться. Вопросы, в принципе. Я думаю, все знают, как то сделать. Ссылочка. Идет сразу. GitHub, ссылка на кошелек, времени вознаграждения на после, на майнинг и так далее. то есть Зайдете, посмотрите, кому интересно. Также у нас идут ссылки, где мы можем купить у нас перечисленные биржи. Это CoinExchange, Trade Satoshi, CryptoBrights и так далее. У нас все, все ну, они уже давно на рынке, соответственно, и биржа у них уже все включены. Я думаю, это очень классно. Ну, мы дальше посмотрим. То есть, можете сейчас их купить. Я не скажу, что прям предпродажа сейчас идет. Нет, но цена сейчас невысокая, даже немного упала. И после свапа Естественно, будет подниматься, соответственно, уже на это можем заработать. То есть, не нужно никаких долгосрочных вложений. Сейчас уже купил эти монеты, вы какие-то деньги с этого получите. Идет дорожная карта, первый квартал 2018 года. Здесь смотрим, что у нас. Но ну, все, в принципе, по стандарту. Кошельки, э, все листинги, все это уже соблюдено, все это выполнено. М -м, да, об этом можно даже не говорить. Вот, первые листинги, вы сами видели, у них уже все есть. Монету можно купить почти на всех обменниках второй квартал что у нас линус кошелек они добавляют Раз, да, да, да, да, новый кошелек совместный ну это не знаю не, у них уже в принципе все есть все сделано и сейчас только у нас на главной странице опять же что они вынесли это у нас идет и на swap монеты Я, все соцсети указаны можете связаться с администрацией они вам подскажут на любой вопрос здесь, Пожалуйста, все это есть. На сайте я вам оставлю все ссылки. Мы сейчас же перейдем на биткоин таут, посмотрим, что у нас здесь. Я заранее уже страницу перевел. В двух словах то, о чем я говорил. То есть бизнес-игры и технологии, да, то есть, что есть это вообще представляет на что он ориентируется на криптовалюту, которая направлена на развлечения, особенно игры. Но там разные сферы будут, то есть разные отрасли. но На самом деле это сейчас популярно, это современно в теме полная то есть здесь идет обоснование ссылка у нас будет открыта pdf файл можете посмотреть там 8 страниц полное описание что они себя представляют со всеми фотографиями из их, с их офиса и так далее то есть э, ребята реально занимаются не первый день э, посмотрите просто у меня нет времени да я не думаю что вам будет интересно все это слушать постоянно и смотрим что у них будет у них дальше будет меняться приоритет оптимизирован Бумажник, понятно, кошелек, скорость, э, блоки будут быстрее уже по времени. Я не знаю, сколько у них там, ну, смотрите, 30 секунд уже была, минута, да. Будет быстрее блок и, соответственно, внедрение, тут есть будет мастернода появится. Слаб один к 2, как я уже говорил, э, обмен будет производиться и только на CoinExchange 10 числа в 12 часов. Ну, понятно, я думаю, уже посмотрите, обратите на это внимание, запомните это. И тут идет спецификация у нас, то есть будет по плюс мастерноды, да, то есть время блока будет 30 секунд. Все будет 584 миллиона монет, как я понял. И я не вижу сейчас, как здесь будет у нас распи. А, есть у нас, да, награда. То есть с первого по 20-тысячный блок. У нас 10 будет монет. И дальше 20-40. Здесь мы все видим. Монеты генерируются до блока, они вот пятым монеток в обороте. Но это не скоро, но мы сейчас можем первое смотреть, поскольку монет. Но ну, в принципе неплохо будет монет вам падать. Время блока 30 секунд, можно постакать, походить. Это уже все для вас. Награда идет именно в процентном соотношении мастер-ноды. Довольно-таки неплохая, 60% с сотого по 20 тысячный блок. И дальше уже он только растет. Есть смысл тоже брать ноду. Я не могу сейчас сказать по цене, сколько она будет стоить. Недорогая, думаю, будет. Не будет там цен каких-то 2000 долларов выше. И так далее. То есть, здесь у нас опять же идут все ссылки на все, э, все соцсети, как связаться с ними. Опять же, они все будут в описании. Идет план 30 октября, то есть э, выпущен для общественности новый битблок, новый код 10, то есть сам происходит свап 11, кошельки уже будут доступны и так далее. То есть белая бумага, все у них готово, кошельки для Android будут. Э, все очень интересно. Будет в декабре новый обменник, в декабре будут обновлять сайт. То есть все будет по-новому. Смотрите, они уже год отработали почти, да и второй год они надеются, что будет такой успешный, даже больше. Плюс будет в мастер-нод уже внедряться, и я думаю, от этого они уже как бы будут отталкиваться. Это будет большой плюс как бы как для них, так и для вас. Это уже можете больше заработать. Потому что мы сейчас дальше… Это то, что я открывал, на нас ссылочка была, ихняя PDF-файл, о чем я говорил здесь они рассказывают про себя, да, то есть вообще и все со создание игр и так далее, разработка чем они непосредственно занимаются, большие турниры, большие чемпионаты, вот у нас картинка с International, если не ошибаюсь, с Dota 2 то есть э, кому интересно, на этом ребята у нас специ специализируются и вот смотрите, они занимаются непосредственно разработкой э, ну не знаю, как по мне это очень круто и они будут жить Пускай, да, они свапаются, но это будет в принципе классно. То есть это не какой-то да, проект, который там открылся и исчез. Нет, уже год отработали и будут дальше. Открываем CoinMarketCap и смотрим, да, опять, о чем говорю, что монета стоит прям совсем дешево, поэтому можно будет ее взять, потому что у нас будет постмайнинг. А, можно сейчас закупиться, я не говорю брать много, может там условно взять даже тысячу монет, две, три тысячи, пятьсот, я не знаю. И посмотрите, оставите, я думаю, у них будет взлет. Мы видим, да, у нас в августе какой был скачок, <свят> он может быть будет и не один, и сейчас. Так что даже с тысячи монет сможете, условность повезет, уже неплохо заработать. Здесь будет больше, еще лучше. Так что по цене они точно будут расти. Мы даже можем сейчас не смотреть, на каком они месте, Это а после свапа все будет в лучшую сторону изменено. Так что все, ссылочки все оставлю, ребят. Посмотрите проект, он как и короткосрочный, как и долгосрочный, я думаю, больше как долгосрочный, так как у нас э, будет мастер-нода уже. Присмотритесь, все вопросы можете задавать в комментарии. Ссылки, как связаться с администрацией, оставлю в описании. Все, всем спасибо за просмотр, всем профита, всем пока.